Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Спешу сообщить вам, ребята, что 23 января в 19.00 по Москве у нас состоится старт новой площадки Kraus Market. Площадка это с уникальным маркетингом. Открытая предстартовая регистрация, пополнение баланса. На пополнение у нас подключена касса Фрей и Кошелек Perfect Money. Вывод у нас на Perfect Money и пайер кошелек. А как вы видите, я нахожусь у себя в кабинете. Начинаем с того, что заполняем свой профиль. После регистрации обязательно а у нас подтверждается регистрация через вашу почту. У нас бизнес полностью управляемый. И плюс вывод денежных средств, перевод между партнерами и регистрация подтверждается через вашу почту. Поэтому, прежде чем регистрироваться, проверьте ваша почта, рабочая или нет. А почта должна быть Яндекс или Google. На другие почты письма не приходят. Итак, ребята, что такое площадка Краус Маркет? Здесь у нас будут всего лишь 4 стола. Это 3 у нас будет накопительных стола и один у нас полностью стол выплат. Входите можно на любой стол. У нас нет привязки к первому столу. Первый стол стоит тысячи, второй стоит тысячи, третий стоит 8 тысяч и четвертый стоит шестнадцать тысяч. Можно входить на первый, второй, первый, второй и третий. Можно входить на, а, пер, на сразу на четвертый. Можно входить сразу на третий. Ну, я вам советую входить а, первый, второй, третий. Самое лучшее, и даже по маркетингу я вам сейчас покажу, расскажу маркетинг, это очень выгодно активировать первый стол и третий. Второй будет стол заполняться самостоятельно. Итак, ребята, давайте разберем маркетинг. Итак, давайте разберем маркетинг. Как вы видите, я порисую. Люблю рисовать и показывать. Именно так маркетинг запоминается лучше. Значит, у нас первый стол, второй стол и третий стол. Это два-три бинара. Они все накопительные. Итак, входить можно за первый стол, а второй стол, третий стол. Можно входить на два. Можно входить на первый и третий. Но самое выгодное – выходить на первый и третий. Второй будет сам заполняться. Значит, первый партнер. Второй партнер, первый партнер, как только закрывается у него первый стол, он приходит становится к вам на это место. У второго партнера закрывается первый стол, он приходит к вам, становится на это место. Точно так идет переход. У первого закрывается второй стол, он приходит к вам, становится на это место. Второй партнер закрывает свой второй стол, приходит к вам на это место. Итак, у вас накопилось 16 тысяч. Это переход в основной этот стол. Этот стол у нас семиместка, как вы видите. В семиместках везде плечи идут вышестоящему. А полностью нижний ряд это все выплаты ваши. Первый партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. Итак, вы получаете 12 тысяч на баланс для вывода. Две тысячи идет реинвест. Первый стол. А 2000 делятся по 500 рублей на 4 уровня вашим вышестоящим спонсорам. Второй партнер закрыл свой третий стол и приходит становится к вам на это место. Итак, 12 тысяч на баланс для вывода. 2 идет реинвест по броне спонсора. Первый стол. И две тысячи делятся по 500 рублей 4 спонсорам. Третий партнер, четвертый партнер. Итак, ребята, третий, четвертый партнер, вы же не будете только не два человека пригласить, а за вами же будут идти а, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, десятый. Итак, вы все, прошли полностью один цикл, одно бизнес место ваше, один зарабатывает. Здесь 12 и 12 – это сколько? 24, 24 – это 48 тысяч. Ребята, это вы можете пройти за один час, за один день на, ага, на старте. И считаю, что вот очень хороший, уникальный маркетинг. Те ребята, которым нужны очень деньги еще вчера, не пожалейте свои 2000, заходите, регистрируйтесь, пополняйте баланс, выходите со мной на связь, а на связь нужно со мной выйти обязательно, так как у меня поменялся мой спонсор. И я сейчас нахожусь на... буду... у меня поменялся спонсор, и наша команда будет стартовать не 23 а будет стартовать 24 четвертого, После того, как уже весь фонд простартует, а мы будем расставлять своих людей поочередно. Итак, ребята, все, кому нужны деньги, еще вчера добро пожаловать в команду. Ну и, наконец, три важнейших приоритета для достижения больших результатов на площадке Крауз Ну, не только на этой площадке, а в целом в нашем фонде в сетевом маркетинге. Реальность сегодняшнего дня такова, что мы все глубже и глубже погружаемся в мобильно-онлайновую эпоху. Настало время, когда по любому вопросу, связанному с обучением, мегатонны информации в сетевом маркетинге тоже прогрессируют. Многие реально задыхаются от входящего а, в них а, потока контента, полезной в скобках информации и знаний. Большинство настолько перегружены передовыми знаниями, что называют проблемами обычные оперативные задачи бизнеса. Для них рядовой вопрос, где брать людей, как и как планировать свое время или как использовать интернет, это не задача становится огромной проблемой. Они продолжают искать методы молниеносного успеха. Секретные секреты, фишки, супертехнологии. поглощая все больше и больше передовых знаний, погружаясь все сильнее и сильнее в бездействие. Способность выявлять и концентрироваться на главных приоритетах, в вещах – это навык, который в наше время – Практически не развит у 99% людей в сетевом маркетинге. Это реальная проблема. И сейчас я вам, ребята, просто расскажу и дам информацию, именно что самое главное три приоритета. Самый главный приоритет – это развитие себя. Непрерывная работа над собой. Начинай всегда с себя. Нам надо... Раз и навсегда осознать, что уровень нашего бизнеса, уровень наших доходов равен нашему личностному и профессиональному росту. Над чем работать в первую очередь. В личном плане это ответственность, уверенность в себе, самодисциплина, настойчивость, навык, быть мотивирован, позитивный настрой. В профессиональном плане это ключевые навыки предпринимателя, навык обучаться и сразу внедрять практику. Умение писать тексты, умение говорить, выступать публично, продавать свою реферальную ссылку. Навык делать до конца, до результата. Процесс развития для развития себя остановить невозможно. Наш рост это как свежая поточная вода, свежий воздух для бизнеса. Остановился ненадолго, застой, деградация, смерть бизнесу. Все. Второй – это расширять связи, создавать долгосрочные отношения. Количество ваших связей, знакомств и контактов – это важнейший ресурс для достижения большим сетевом маркетинге. С самого начала развития своего дела нужно поставить стратегическую задачу. Каждый день увеличивать и расширять число связей и научиться строить долгосрочные отношения с людьми. Каждый день задавать себе вопросы. Три самых главных вопроса. Как мне сделать притягательной личностью? Как, какую ценность я даю людям? Кем становятся люди рядом со мной? И снова на первый план выходит ежедневная работа над собой. Важен путь и личностные изменения, личностного роста. Мотивация появляется, когда есть результаты. А в самом начале, для того, чтобы появились результаты, нужна дисциплина. Нужна ежедневная работа над собой. И третье – это создание своего вдохновляющего видения. Создание своего видения – это и приоритетная задача для достижения успеха в любом бизнесе. Не только у нас в фонде и навык, который надо развивать. Предпринимательство без перспективного ведения результатов невозможно. Ведение – это реальная картина нашего будущего. Наполняется деталями, чувствами. Это турботяга, вдохновляющая энергией ваше будущее. Люди с проработанными видениями ряды эффективнее. За ними идут другие. И только так формируется лидерская команда. Развитие себя плюс постоянное расширение связи Плюс перспективное ведение на основе предпринимательского подхода – это штурмовая конструкция достижения настоящего успеха в сетевом а, маркетинге и на нашей, в нашем фонде, и на, на, на площадке на площадке Маркет, и в нашем фонде, и в целом в сетевом маркетинге. успехом вам, друзья! Успешного бизнеса! С вами была Ольга Рзуманян и фонд взаимопомощи «Вордмани». До новых встреч на моем канале. Жду вас в своей команде.